Коллеги, всем здрасте! Сегодня у нас 15 серия проекта «Только факты» И перед тем, как начать, я решил сразу прогнать некоторое количество слайдов, которые покажут, что мы делаем, для чего и из чего Ну и, как всегда, народная мудрость, которая сегодня следующая Не яйца красят человека, а человек-яйца Коллеги, сегодняшнее видео будет состоять из двух частей. Я в первой части покажу то, что я уже сделал. В общем, насколько я понял, это достаточно удобный для вас формат. Есть какие-то изменения на UI, есть уже методы, которые бы реализованы мной на э, бэкэнде, чтобы это все заработало, но так как они реализуются так или иначе по такому же принципу, который я уже показывал, ну нет особого интереса смотреть одно и то же много раз. Поэтому еще раз, я покажу то, что сделано UI и в бэкэнде, покажу, как это работает, э, э, прокомментирую небольшие участки кода, и во второй части мы к нашему проекту, который является проектом ASP.NET Core, мы подключим Blazor, ну и возможно успеем сделать какой-нибудь компонент, чтобы проверить, что он реально работает. Итак, чтобы начать сначала, давайте я запущу и покажу, что я сделал, чтобы было наглядно понятно, в какую сторону смотреть, какие изменения были сделаны в проекте. Итак, по большому счету я создал страничку для администратора. Здесь есть все факты, она ведет на самую главную страницу. Далее в ней будут добавляться специальные кнопки, что если пользователь администратор, то вот здесь вот будут какие-то дополнительные параметры или дополнительные команды удаления, допустим, и редактирования. Дальше э, я сделал «Добавить факт». это страница пока в разработке. Собственно говоря, сейчас наполняю сайт тем функционалом, который будет у нас точно реализован. И от случая к случаю, от видео к видео, мы будем так или иначе реализовывать еще не несуществующие. Например, здесь, здесь. Ну и в общем, э, «Добавить факт» у нас пока не работает. Я сделал все сообщения. И если вы помните, в предыдущем видео мы как раз именно эти видео... И, ой, именно эти... Э, Сообщения отправляли, теперь их можно посмотреть. Ну и в общем-то они говорят красненьким, потому что еще не отправлены. И это мы еще будем делать. Также я добавил еще отправку сообщения. Форма работает с валидацией. И я если ввожу текст сообщения, оно пропадает. Если ввожу невалидный email, оно естественно тоже валидирует. Ну и в общем, как вы видите, это все работает. Сейчас давайте здесь напишем какое-нибудь слово «тест». Ну, давайте вот таким вот образом, чтобы отличить его. Ну, и есть, короче, у меня тот самый хендлер, который перехватывает это сообщение. Ну, и, как видите, это сообщение появилось здесь. Вот этот вот значок показывает, что еще сообщения не отправлялись, поэтому на красный после отправки он будет зеленого цвета, но это предстоит нам еще сделать. А теперь давайте пробежимся уже по коду, чтобы можно было немножечко сопоставить то, что вы видели на UI, и то, что будет уже, собственно говоря, в коде. Итак, я сделал send notification э, метод, который как раз и отправляет, используя медиатор. Э, в общем-то есть, давайте я в него переспрыгну. В общем есть э, handler, о, есть notification, есть хендлер, Он наследник от базового, все реализуется автоматически и все сводится к тому, что у меня просто в базу данных сохраняется как раз вот в этом коде Которые тоже можете посмотреть. Итак, в администраторе добавил Send Notification. Соответственно, я добавил еще страничку просмотра нотификаций по идентификатору. Также я добавил некоторое количество селекторов. Ну, селектор, вернее, пока один, но сюда я буду добавлять селекторы, чтобы можно было выбирать через expression нужные мне нотификации. Я их пока использую в одном месте. Также я добавил getPageList. Давайте выберем вот эту штуку. Работает по такому же принципу, как и э, наши факты. Ну, единственное, что он выбирает другую сущность. И в общем здесь все то же самое. Также я добавил тот самый manual message, message notification, который используется для отправки сообщения. И вот, собственно, его хендлер. Для этого используется manual notification view model, который вы видели на странице. Вот обязательные поля, которые, то есть тут заданы непосредственно свойства, которые будут прокидываться вовнутрь. И в общем есть notification, который реально ну, является notification view model, который ну, много на самом деле где используется, как вы можете видеть. Ну а также я добавил страничку, которая называется добавить. Это UI. Здесь есть UI для notification by ID. Здесь есть UI для... Собственно говоря, всех нотификаций, тот, который вы видели И UI, то есть форма, где заполняется Send Notification Ну и если э, вам интересно, смотрите, я сделал еще Notification View Давайте вот таким вот образом его покажу То есть Notification View это сама нотификация Но она у меня может отображаться и на странице Index Вот где-то сейчас я покажу прям Partial Не вижу так, это администратор, это не то. Вот notifications, здесь у меня как partial подключается этот notification view. И, собственно говоря, просмотр самой нотификации по идентификатору, тоже отображается эта страница. В общем, все доступно в коде, можете посмотреть, потыкать, я думаю, что это будет вам удобно сделать. Итак, другими словами, у нас есть определенные страницы, которые нужно сделать. Первое это случайный факт, видимо, да. <с> Также облако меток. У нас есть обратная связь уже работает. У нас есть в панели управления добавить факт, собственно, и редактирование факта. Ну и, в общем, вот это вот все, что, собственно говоря, осталось сделать. Есть множество еще других доработок, которые я, скорее всего, сделаю за кадром, Ну, видео уже растягивается, и я начинаю повторять те действия, которые делаю. Ну, а сейчас, наверное, пришло время уже подключить к проекту Blazor, сделать первый компонент, и, в общем-то, ну, давайте сейчас этим и займемся. Ну, в общем, если говорить честно, то вы, наверное, будете смеяться, для того, чтобы подключить Blazor, ну, Blazor-сервер, так сказать, версию. то для этого достаточно написать всего лишь одну строчку это blazer server в общем, надо сказать, что подключение blazer мы уже сделали но хотя нет, шучу, надо будет добавить еще одну штуку, которая называется скрипт как вы понимаете, сервер э, blazer, который сервер, он работает через сигналар соответственно, какая-то часть UI должна быть подключена на UI то есть какие-то скрипты Обычно это делается, ну, например, э, на главной странице, которая Layout. И здесь нужно написать что-то типа, так, ну, у нас deployment, не deployment, development, нам э, всегда, да, ну, можно вот так вот сделать, скрипт. И здесь SRC нужно написать, ups, enter. И в SRC нужно указать э, подчеркивание Framework work slash blazer blazer server slash js ой js то есть вот этот скрипт он как раз отвечает за то что ваш серверная часть будет работать с м через сигналар но смотрите на самом деле это будет работать но я так не делаю я вот эту строчку если честно я втыкаю туда ну, то есть я там ставлю на тех UI, где у меня есть компоненты Blazor. Я думаю, что это разумно. Да? То есть, если у меня, допустим, есть страница, ну допустим, просмотра факта, и она является, ну, это partial view, да. То есть она имеет факт-link связку. Давайте посмотрим, что здесь, здесь есть скопировать ссылку. Я хочу, чтобы копирование ссылки было через JS. Ну, это, конечно, извращенный вариант. Давайте я сделаю, чтобы это копирование делалось через Blazor, да, с использованием, конечно же, JS. Ну, другими словами, у меня есть факт, и он используется на странице шоу и на странице... Вот здесь тоже, вот, факт используется, то есть на индекс, где показывается пачка, и на странице show где, собственно говоря, у меня этот линк превращается в link. То есть, если у меня в списке показывается, там будет кнопка «Открыть», если показывается в одиночном формате, будет показана ссылка. Давайте проверим, что это именно так и работает. Итак, у меня список фактов, и когда их список у меня показывается «Открыть ссылка», когда я нажимаю открывать какой какой-то факт», показывается страница. Ой, показывается скопировать ссылку, это, конечно, вот на странице шоу. И таким образом получается, что я вот эту страницу шоу, вот сюда добавляю э, scripts. Нет, сначала нужно написать section, ну, в хорошем смысле scripts, и добавить сюда вот этот самый скрипт. То есть, другим словами, когда мне будет открываться страница шоу, будет загружаться, ну то есть будет создаваться подключение сигнала, если так вот глубоко копать, которая будет работать с компонентом. И теперь мне осталось, собственно говоря, как раз этот компонент реализовать. Другими словами, у меня компонент будет находиться вот здесь, и я хочу каким-то образом э, сделать скрипт, js э, скрипт, который будет вызываться через Blazer. Ну, это такая, конечно, надуманная ситуация, но, тем не менее, для примера этого, в принципе, достаточно. Итак, первое, что нужно сделать, я создам отдельный проект, который назову... Ну, давайте прямо я вот так вот и, и создам его. Это будет обыкновенный проект, Razer Library Сейчас я покажу Вот он новый Я прям Сейчас вот так вот напишу Razer И надо понимать, что это важно Потому что Razer Class Library Это специальная сборка Которая понимает, как интегрироваться в Вашего ISP.NET приложения В общем-то, поэтому я его выбираю И здесь я напишу все очень просто Колобонга что там у нас? факт э, с. Ну, пусть будет э, Razer. Ну, пусть будет Library. Library. Вот. То есть, это будет сборка, которая будет содержать компоненты. Давайте здесь тоже точку поставим для моего приложения. Возможно, их там будет не одна. Я уже точно знаю, что будет не один компонент. И сейчас я создаю эту сборку. Да, конечно, я буду использовать пятый. Ну и вот теперь у меня есть уже здесь первый компонент, который Razer, соответственно. И есть какой-то пример использования Это вот Enterability, так называемую связку. В общем, я сейчас это немножко переделаю. Есть также папка OV root, в которой уже есть какой-то файл, который уже будет использован в моем проекте. То есть здесь на самом деле уже Microsoft сделал шаблон, который показывает, что мы будем использовать и как это сделать, теоретически можно запустить это, заиспользовав вот этот вот компонент Razer, и мы увидим, что он работает. И давайте я как раз на этом примере и покажу, как это работает. У меня есть страница show, и для того, что у меня здесь использовать компонент, ну, так, у меня что этот компонент показывает? Он показывает, что мы всего лишь из Blazer, да. Ну, давайте тогда вот на этой страничке, вот здесь вот внизу я покажу, что я Подключил, то есть я подключу этот компонент, и мы увидим, что Razer его отрендерил и Blazor, собственно говоря, у нас, получается, будет работать. Итак, для того, чтобы его подключить, нужно написать компонент, нет, не команд, а компонент. Com... Здесь нужно указать type, ну то есть тип, когда что такое, тип компонента, с которым мы работаем, type of, нет, type of, и у меня это будет компонент. А, Стоп. Толча нужно сделать, добавить сборку, которую мы будем использовать в референции. И это делается очень просто. Выбираем таким вот образом. Теперь, теперь эту сборку можно откомпилировать. И у меня здесь должен появиться компонент 1. Вот он. Другими словами, компонент у меня отобразится чуть ниже, чем, собственно говоря, сам факт. И мне теперь достаточно всю эту штуку запустить. Ну и теперь открыть любой факт. И мы увидим ошибку, потому что наш компонент должен обязательно указываться, в каком формате он рисуется. Давайте я вам покажу картинку, которую нашел. На самом деле это перечисление, которое, собственно говоря, имеет 5 значений. И, в общем, здесь на самом деле есть определенные правила, того, чего вы хотите, нарисовать, в зависимости от того, какое поведение ваш компонент делает. Ну, я буду использовать вот этот вот, сервер Приндерит. И для этого мне нужно вот здесь дописать рендер мод-сервис при пререндерит. Они, соответственно, подсвечиваются и даже напротив каждого, соответственно, можно прочитать, что, собственно говоря, из этих значений параметры обозначает. И давайте еще раз запустим теперь приложение. Теперь, в общем-то, ничего не должно помешать запуску и отображения. Забыл, правда, какую фразу, но неважно. Открываем. И вот мы видим что у нас Blazer запустился, что он работает, и это не просто, а сторонняя сборка, которую можно дополнять, шарить, там, передавать, в общем, делать с ней все что угодно. Я сказал, что я покажу, как копировать ссылку, но ну, раз у нас уже вот эта штука сработала, ну, вообще не люблю я, конечно, людей обманывать. Давайте сделаем, чтобы у нас вместо вот этого компонента вот здесь появлялась скопировать ссылку, но другими словами это наверное будет очень сложно сделать, потому что по нажатию на кнопку или по нажатию на пустую штуку нужно какое-то выдать сообщение, наверное имеет смысл сначала подключить ну например какой-нибудь, какой-нибудь, сейчас скажу как называется, то тоастр, вот такое вот Штуку, которая позволяет выдавать сообщения. На самом деле очень прикольная штука. Я сейчас нокаут ее помню. И есть здесь демо. То есть для того, чтобы нажать ее кнопку скопировать, выдалось сообщение, первым делом нужно будет подключить... Где он? Вот, вот, вот этот вот. Так, сейчас, секунду я видимо не туда куда попал, да, вот, я не туда попал, прошу прощения вот, есть вот такая вот демо страница, которая эти тостеры, так называемые, выдает вот, вот такое вот сообщение, то есть по нажатию кнопку скопировать ссылку я хочу, чтобы показывалось вот такое вот сообщение ну и видимо, наверное, это я сделаю в следующем видео я прошу прощения, что я вас обманул, но тем не менее, мне Microsoft любезно предоставил возможность показать, как это работает уже сделав готовый компонент. И, в общем-то, дальше мы его будем развивать, продвигать, усиливать, улучшать и так далее. В общем, на этом я с вами хочу попрощаться. Сейчас пойдет э, в основном работа с блезером, потому что на странице добавления факта или редактирования факта нужно сделать штуку, которая называется теги. И там на самом деле достаточно интересная реализация, в том числе я ее буду делать с использованием блезера. Вот, наверное, пока на этом все, вам всего доброго, пишите правильный код и до новых встреч.